В этом блоке я расскажу вам про отличия, цель, задачи и факторы успеха цифровой трансформации бизнеса и как организовать целостное развитие всей организации до высокого уровня цифровой зрелости. Цифровая трансформация, в отличие от цифровизации, это не просто эволюция IT или внедрение информационной системы для подразделения, а целостное изменение всей организации. Цель цифровой трансформации – это ускорить продажи и рост бизнеса или увеличить эффективность деятельности некоммерческих организаций. Какие ожидания руководителей от цифровой трансформации? Это увеличение капитализации компании, рост маржинальности продуктов и услуг, сокращение сдержек, рост производительности, ускорение адаптации к внешним изменениям. Задачи цифровой трансформации: внедрить инновационные IT-системы, автоматизируя рутинные процессы и создать новую бизнес-модель. Факторы успеха цифровой трансформации: наличие стратегического плана, четкое управление преобразованиями, внедрение ценностей и принципов цифровой культуры, самообучение, гибкость. Способность быстрой работы, принимать решения в условиях постоянных изменений. Наше жизнестойкое управление вам в помощь. Чтобы участвовать в программе цифровой трансформации, нажмите на красную кнопку «Трансформировать компанию» на сайте businessprocess.company.